Всем привет! У нас снова приключения приехали в Сергий в Пассад. Это город недалеко от Москвы, в часе езды, если вы едете без пробок, отличается особенной исторической ценностью, интересной архитектурой, различными музеями и, конечно, вкусными ресторанами. Мы постараемся сегодня в нашем обзоре об этом обо всем вам рассказать. Надеемся, что будет интересно. Друзья, мы сейчас находимся в самом центре Троицы Сергиевой Лавры. Это огромный музейный и храмовый комплекс, где находится куча-куча всяких колоколин, монастырей, соборов. И э, у этого места довольно интересная история. Это место привлекает себя паломников со всей России, и не только России, но и просто, в принципе, туристов. Монастырь, как э, вы все, наверное, догадываетесь, основал Сергий Радонежский. Вообще, это место родилось не в таком вот виде, да, как оно выглядит сейчас, не из таких шикарных там камней, белокаменных стен. История гласит о том, что Сергей вместе со своим братом э -э, поселились на холме Маковец, вместе потом братья построили храм. Мастофан По он ушел в монастырь. Сергий, он еще два года потом жил в деревянном каком-то отшельническом месте, и затем вокруг него стали собраться такие же отшельники, как и он в самом месте. Они потом основали вот такой вот храмовый комплекс, и, как вы видите, сейчас он огромный и впечатляет действительно своими размерами и уникальной архитектурной особенностью. Здесь находится очень много разных храмов. Самый известный это Успенский собор, здесь находятся потрясающие святыни, и среди них чудотворная казанская кода Божьей Матери и мощь святой Кенте Московского. Именно так, да. Но самое высокое здание здесь, именно это колокольня. Здесь расположен самый большой в мире колку, которая весит 72 тонны. И чтобы его да, в нем, в нем позвонить, нужно сразу несколько человек. Понятно, прогуляемся и мы вам покажем, что это такое. Собор, про который я уже говорила, это самый известный, самый большой собор здесь. Успенский. У него очень прикольные синие маговки с золотыми звездочками. Он довольно-таки красивый. Храм был построен в XVI веке, и по сей день сохранились первозданные иконы, то есть XVI века, и дошел до нас даже гроб, в котором похоронен Сергей Радонежский. Здесь манит криптовалюту, ведь криптал Спинского собора с храмом. Мы сейчас зашли в этот храм, в общем, очень странно, что э, священник ко мне подошел, и сказал, что себя и людей снимать нельзя, но оформление снимать можно. Но потом я увидел, что там у них свечки на электричестве, колонки какие-то вмонтированы в стены. Ну, то есть женщина там с керхером ездит, убирается. То есть технологии вроде когда до них дошли, но почему-то от видеокамеры, они все-таки предпочитают отказываться. Людей снимать нельзя. Почему людей снимать, почему себя нельзя снимать? Очень-очень странная история. Но в целом, конечно, храм красивый. Росписи и все такое. так скажу. За моей спиной находится Троицкий собор. Он известен тем, что там находится мощь преподобного Сергия Радонежского, поэтому видите огромную очередь, которая стоит, чтобы посмотреть. А еще этот э, собор стал первым под Москвой, сделанным из белого камня. Ну а сейчас мы стоим у церковной трапезный и вообще выглядит на самом деле прикольно очень клевая архитектура и очень клевые цвета, на самом деле. Мне вообще все нравились такие не яркие но приглушенные такие неконтрастные оттенки. Причем вот эта вот геометрия, она очень прикольно сочетается с вот этими вот фресками, да, вырезами на колоннах. Вообще так необычно на самом деле смотрится. Очень сильно выбивается вообще из всей, всего архитектурного комплекса, который здесь находится. Хочется сказать, что здесь очень душевно и красиво. То есть здесь как бы такой практически парк. Вы можете сюда прийти, и прямо отдохнуть, взять, купить что-нибудь в монастырской лавке, взять кваса, сесть на лавочку и созерцать всю вот эту древнюю красоту. Интересно, что все эти постройки, они сохранились практически вот в первозданном виде. Я не видел, чтобы здесь какая-то прям была сильная реставрация. И очень классно, что люди следят за старой архитектурой, что они не плюют на нее, что продолжают ухаживать и делают из этого как бы, как бы такие культурные объекты нашего исторического наследия. Это очень важно и правильно. Поэтому те, кто здесь не был, обязательно съездите. Вам понравится как минимум, потому что здесь очень много старой и интересной архитектуры, которую вы просто не увидите на улицах вашего современного города. Ну, конечно, Сергий Фасад – это не только Троица Сергея Лавры, не только богатая православная история, но еще и, конечно же, на город повлиял Советский Союз. За такими красивыми зданиями, безусловно, скрываются и худшие архитектурные советские здания. Они остаются за ширмой города, потому что, конечно, то, что ты проезжаешь здесь, видишь всю эту красоту, это замечательно. Но как только ты заезжаешь буквально за угол, ты видишь ну, реальные условия людей, которых они здесь живут. Ну, немножко грустненько от этого становится. Очень классный пруд, Парк, точнее. Прям мне очень нравится. Очень ухоженно, все для людей сделано. Красиво, особенно сейчас хорошая погода, солнце светит. Да, здесь проделана такая работа по дизайну. Я вижу логотипчики, вот, например. Иконки такие. Это Иконки. библиотека Иконки. в... Как, как эти пруды? А, Скитские пруды. Зашли в парк с... скитских прудов. Кстати, книги нельзя хранить на Я улице. Думаю, их убирают на, на ночь. Здесь есть скид парк также буркаут, настольный теннис, тренажеры. Вот дети занимаются. Вообще класс. В такую погоду самое то. Друзья, мы приехали... Куда мы приехали? В источник Гремячий ключ. Это а, такое место... Волшебная, этим... да, которая сохранилась полностью из, деревянных досок. <laughs> из деревянных... деревянных досок, из бревен, короче. Короче, это место цветых источников, по преданию возникших по просьбе самого преподобного Сергия, его ученика романа, застигнутого жаждой. Mm -hmm. а, конечно, в советское время. Это пишут в Википедии. Это не Википедия, кстати. Ладно. Это какой-то более крутой сайт, <свят> чем Википедия. Алфавит. А, в советское время здесь использовалось все в качестве, так сказать, складов, да, чтобы типа на пользу. Да, шло. странно, что это не разрушилось, потому что он все просто деревянный. Гремящий ключ – это неотъемлемая часть Сергия Троицевой... Ну, как это нам вообще склоняется? Троица-Сергиевые лавры. Ну, да, все, да. Надо выговорить это еще правильно. Вот. Здесь очень много купалин. Кстати, здесь, реально можно купаться. Кто Короче, знаете, ребята, это все урод, такой православный санаторий. Приезжаешь, такой чилишь, водичку пьешь, купаешься. На чили на расслабоне, клево, красиво тут. Вот это прикол. Ух ты. Сейчас было чуть потеплее, а можно скутаться В общем, это все. Видите, это, короче, сделано реально просто тупо из дерева. Надо не провалить Это точно. Кстати, ребят, вот кто не знает, как выглядит землянка, не выглядит вот так вот. Пойдем кушать. Готовый. Да, я Да, Не на на троечку. Согласна. очень дорого. Нам это во сколько все вышло? На тысячу рублей? Да, на тысячу. Суп, харчо и сливочный какой-то с этим. Проблема в том, что нету салфеток, приборы пластиковые. А еще супы все просто из 90% из масла состоят. Ну да поэтому лучше поехать на другое место. Теперь мы едем домой, все посмотрели. Очень понравилось, сегодня была классная погода. Больше всего мне понравился строительство Сергея Лавра. А мне гремячий ключ. Вот, поэтому наши мнения разделились. Но ресторан не понравился никому. Чем-то сошлись. Да, едем мы долго, 3,5 часа. Будет о чем подумать. Может быть, даже смонтируем это видео за время того, как мы будем ехать домой. В общем, мы с вами не прощаемся, кликайте на наши ссылки других наших видео, смотрите их, путешествуйте, путешествуйте сами. и всем удачи, всем пока.